Доброго времени суток, дамы и господа. Я люблю коллекционировать различные штучки, именно поэтому у меня имеется различная атрибутика по World of Warcraft, и компания Blizzard вывела на припатче коллекционирование немножко на новый уровень. Появилось довольно-таки легкое достижение, но при этом оно долгое. Давайте сейчас открою игру и все вам покажу. Достижение, о котором пойдет речь в видео, называется любопытная монета. Для этого нам нужно сделать 5 кликов в течение 5 недель. Один клик в одну неделю. Первое достижение, которое мы получим при первом клике это монетка на счастье. А достижение, которое мы получим за пятый клик, будет как раз таки называться Любопытная монета. Для того чтобы вылутывать эти монетки, для того чтобы находить эти секреты, нам нужно находить их в путеводителе по приключениям. Жмем по путеводителю, листаем стрелочки, и тут будет монетка. Я же ее уже вылутал, поэтому предлагаю вам клип с а, с 16 числа. Монетки, медальоны, такая мелочь, а получать их очень приятно. Многие эти вещицы, которые показаны в видео, были присланы самой компанией Blizzard. Было хорошее время. А вам же желаю удачи в выполнении этого достижения. Оно очень легкое, но просто требует времени. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!